Все три радных поля России – это символ нашей доблести, это истоки нашей силы, и именно в них коренится наша способность и умение побеждать. И, конечно, наверное, каждый гражданин России, где бы он ни был и жил постоянно, должен обязательно приехать э, на одно из этих полей. Сентябрь – это когда мы отмечаем годовщины на Куликовом поле и на Бородинском поле, а июль – это, конечно же, Прохорское поле. всех курян, я сегодня хочу выразить слова благодарности в этот торжественный день всем жителям Белгородской области за поддержание памяти. Хочу выразить сегодня слова поддержки всем нашим военнослужащим, которые выполняют задачи специальной военной операции по сдерживанию развития нацизма и фашизма у нас здесь, на южных рубежах нашей великой страны. Действительно, 79 лет назад, только выстояв в ожесточенных боях и обломав зубы фашистам в позырях и здесь, на Прохоровском поле, писалась судьба человечества. Потому что только после победы в узкой битве советские войска вели наступательные бои. Здесь начиналась Великая Победа. Здесь каждая пылинка, каждая тропинка, каждый лепесточек, пропитан кровью, железом, огнем. Здесь каждая пылинка наполнена потом людей, которые здесь живут. Вы, прохоровцы, знаете, как вы облагораживали свою землю. И спасибо вам, великое спасибо от нас, живых, за то, что здесь так ухожено каждое захоронение, каждый мемориал, каждый клочок земли. Это кладбище всех тех миллионов, которые здесь не Это кладбище того огня, того же вета. Которые здесь осталось на месте. Берегите землю, просоростки, берегите землю Гелгородщины. Сейчас это пограничная зона, и она тоже отстреливается. Держите себя мужественно, стойко. А в наше дело правое, и мы победим. Там он смертельный, но все же бессилен он, Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон,